друзья всех приветствую с вами адвокат дмитрий анцупов и сегодня хотел бы пару слов сказать по поводу блогеров и уголовных дел которых сейчас на них заводят за неуплату налогов то есть эта информация будет полезна как и владельцам онлайн школ владельцам различных инфокурсов владельцам различным всем блогерам то есть всем кому эта тема интересна то есть как вообще обстоят дела имеется упрощенная система налогообложения то есть 99 процентов, ну не 99, но 90% там блогеров, инфобизнесменов, экспертов, продюсерских центров, они примерно используют одинаковую схему. То есть имеется ИП на упрощенной системе налогообложения. Упрощенная система налогообложения это 6%. На упрощенной системе налогообложения у тебя в год имеется лимит. То есть, если не ошибаюсь, порядка 150 миллионов рублей. Если у тебя превышает эту сумму твой, твои обороты, ты обязан перейти на другую систему налогообложения и платить налог намного больше. То есть, если это будет уже общая система налогообложения, порядка 13%. Естественно, долгое время действовала такая схема, что люди получают денежные средства на одно ИП, сумма подходит к лимиту, они получают на второе ИП. Там мама, папа, брат, жена, ну, неважно. И таким образом выстраивается цепочка подконтрольных ИП, где сумма распределяется, и человек также остается на заветных 6% налога. И долгое время эта схема действовала, но действовала она на самом деле не потому, что она такая рабочая, она известна-то давно, и налоговики они знают уже давно. И у налоговиков-то все прекрасно видно, вся эта аффилированность у них видна видно в режиме онлайн. И просто, грубо говоря, по каким-то причинам до блогеров у них не доходили руки. То есть, либо они узнавали эту кухню, либо им было не до этого. Ну, Суть в том, что сейчас, я думаю, уголовные дела посыпятся один за другим на разных блогеров. И те, кто уже уехал, или те, кто может уехать, я думаю, сейчас многие блогеры, <напрошу> начнется у нас какая-то релокация блогеров в другие страны. Благо, им позволяет их деятельность заниматься тем, чем они занимаются из любой точки мира. Но суть в том, что, друзья, вы, если являетесь инфобизнесменом, то пересмотрите свою налоговую политику. Вот эти все истории с дроблением ИП, с аффилированностью, они все видны, они все на поверхности, и не надо думать, что пронесет. Может быть, пронесет, но как вы можете наблюдать? Все, за блогеров взялись плотно, и сейчас просто будут всю финансовую деятельность, которая видна. Понимаете, сейчас электронные документы обороты, электронные денежные средства, то есть Сейчас каждый рубль, если это не наличка, видно, куда он пришел, откуда он пришел, как он появился вообще со счета на счет и куда он был потрачен. И для налоговой, по большому счету, это не составит большого труда проследить всю цепочку денег и установить, что деньги, которые приходят там на ИП Пети, в любом случае расходуете вы. И так или иначе получаете вы. Это все видно. Поэтому с налогами шутить не нужно. Систему налогообложения необходимо оптимизировать, соответственно, если у вас какие-то имеются вопросы, как это лучше сделать, или вы хотите получить на этот счет консультацию, то обращайтесь, в описании к профилю есть мои координаты. А так, ну логовики, ребята, такие достаточно головастые. Они, я думаю, скоро они в криптовалютах разберутся, еще у нас будут уголовные дела. То есть не нужно думать, что там сидят одни дураки, которые там не понимают и так далее. Все они прекрасно понимают, а в том, в чем они не разбираются, поверьте, очень быстро разберутся и научатся. И весь вопрос времени, когда налоговая будет проверять вашу деятельность и когда у нее возникнут вопросы. Кроме того... Необходимо также добавить тот факт, что не нужно игнорировать вызовы в налоговую. Очень часто бывает, что налоговая вызывает на дачу объяснений, на допросы, кто-то просто на это забивает, не приходит и так далее. А с налоговой лучше взаимодействовать, потому что когда в налоговой начинаешь работать с налоговой в конструктивном ключе, обосновывая где-то свою позицию, предоставляя документы, доказывая, налоговая может признать в каких-то моментах свою неправоту, то часто даже так бывает, что и до уголовного дела-то это, в принципе, и не дойдет. А если как бы все игнорировать и типа на авось, ну вот шансы, риски возбуждения уголовного дела, они немаленькие. До новых встреч, друзья! Знаете свои права!